Во вселенной Один лишь грех Человек Зверь Невиданный По природе В своем Роде Ты искусен Хитер Опасен И напрасен Жаль Не скрутишь Спираль времен в эмприон.